Друзья, всем привет! Сегодня мы разберем такую тему, как созидание и разрушение. Разберем, возможно ли одно без другого, что важнее, и как это все взаимосвязано, и как это все работает. Для начала стоит сказать, что созидание и разрушение для человеческого сознания воспринимается в большей степени следующим образом. Созидание воспринимается как плюс, то есть это складывание чего-то из того, что не было, и это хорошее, а разрушение это обязательно является плохим. Но на самом деле это не обязательно, хотя таковым может быть. Потому что все в мире дуально, а значит, дуальны и эти два процесса. И если мы говорим про созидание, то на самом деле оно может быть, условно говоря, положительным и отрицательным. И то же самое с разрушением. Оно, условно говоря, может быть положительным и условно может быть отрицательным. Почему? Дело в том, что если мы говорим о бесконечном мире, таковом, как... Вселенная, как космос, да, то естественно, что там можно созидать, созидать и созидать, и вроде бы мы никому ничего мешать не будем, потому что места и так полно. Но если мы говорим о таких мирах, как понятной Земля, то есть в таком конечном мире, где определенное количество земли, определенное количество воды, воздуха и так далее, то здесь можно сказать, что созидание невозможно без определенного рода разрушения, только разрушение, оно опять же может быть абсолютно разным. Разрушение может быть искусственным и естественным. И если мы говорим про естественную форму разрушения, то зачастую оно связано с большой осознанностью, то есть с проявлением осознанности на таких уровнях, про которые мы можем даже не догадываться. И наоборот, если мы говорим про искусственные процессы, то они могут проявляться через отсутствие осознанности. Но на самом деле искусственный процесс, он также дуален и может проявляться не только через такую негативную сторону, которую мы воспринимаем, но и через положительную. Потому что искусственный процесс, в нем уже тоже включена. Или отсутствие осознанности, или наоборот ее наличие. Дело в том, что сам искусственный процесс, он включен в естественный процесс. То есть то, что мы называем искусственным процессом, на самом деле является с точки зрения развития души, с точки зрения проявления вот этого физического мира, абсолютно естественным процессом. Это один из вариантов, который создается естественным образом. Хотя в искусственно созданных условиях. То есть, если мы говорим, например, про город, да, то города бы не образовалось... Естественным образом. То есть камни не сложились бы таким же образом, как они складываются, когда их складывает человек. Но так как человек является частью этого мира, он является частью этой природы, то его действия, они по большому счету заложены уже в одном из вариантов событий, которые, в общем-то, и происходят. И поэтому, если мир проявляется именно через сторону развития человека, то в этом мире уже существуют варианты искусственного проявления процессов, которые могут проявляться через наличие осознанности или наоборот через ее отсутствие. Давайте вернемся к конечному нашему миру и проговорим такую вещь, как разрушение и создание. Если же мы будем говорить о тех же городах, о которых я уже начал говорить, и мы будем считать, что наличие городов, их строительство, это, например, хорошо для человека, потому что создает комфорт, создает определенную среду. На самом деле, с точки зрения вот этого города, с точки зрения вот этого места, на котором он может быть, мы видим, что некоторые здания разрушаются или их специально разрушают для того, чтобы построить новое. Хотя вроде бы есть земля, на которой можно строить новые дома. Но дело в том, что земля, она есть, пока она есть. Если мы возьмем пример какой-нибудь Японии, да, где очень плотно населенный город, и там негде уже больше строить. Единственная возможность построить что-то новое, это разрушить что-то старое. Вот так проявляется по большому счету естественный процесс регулирования, получается, всех тех процессов, которые могут происходить на этой территории. И это я сейчас говорю про материальный мир. А на самом деле это же касается и духовного мира. И разрушение — это, можно сказать, высвобождение для души, если мы говорим про тело. То есть перед воплощением наша душа начинает фокусироваться на теле. Получается, создается тело, через которое проявляется тот или иной опыт. Но после того, когда этот опыт получен, это тело разрушается. И это высвобождает душу, она способна... Получив все эти опыты, за которыми она шла, вернуться в мир вне воплощения. И на этой же территории рождаются следующие и следующие поколения. Таким образом, получается, у нас идет кругооборот воплощения на одном и том же месте. Если мы говорим про те процессы, про которые я рассказывал, например, про Японию, когда на одной и той же территории уже для того, чтобы построить что-то новое, необходимо, чтобы старое разрушилось. Здесь то же самое. Получается, тот естественный процесс, который проявляется через осознанность, через любовь, он является вот таким вот. То есть, когда это все происходит плавно, оно происходит само по себе и не противоречит одно другому. И наоборот, отсутствие осознанности — это войны. То есть это то, когда мы не осознаем, кто мы есть, для чего мы сюда пришли, как мы можем здесь проявляться, мы начинаем проявляться через отсутствие вот этой осознанности — а это приводит, соответственно, к убийству, к тому, что мы начинаем бороться за то, чего на самом деле в мире достаточно. И хотя такие процессы, как война, являются искусственными процессами, они в то же время являются и естественными процессами с точки зрения души. Потому что для души происходит тот опыт, который ей необходим. И подобные процессы всегда происходят, когда мы забываем то, что мы уже помнили. Когда мы забываем то, кем мы являемся. И в этом процессе мы получаем опыт, который нам в этот момент необходим для того, чтобы мы вспомнили, что будет, если мы будем поступать так. То есть мы через эти процессы проявляем причинно-следственную связь и начинаем иметь возможность осознать то, что не осознавали до этого процесса. Если мы говорим о созидании и разрушении, то здесь надо сразу сказать, что одно без другого быть не может. То есть это на одной линии дуальности две разные противоположности. А что же тогда важнее? И первое, и второе понятие подвержено многовариантности. А это значит, что важно и одно, и второе для того, чтобы эта многовариантность могла, в общем-то, проявиться. И точно так же, как в графическом редакторе мы можем наблюдать такое понятие, как градиент, где с одной стороны находится, например, черное, со второй стороны белое, а все, что между ними, это уже переход от одного понятия и состояния да, к другому. Так вот, если мы говорим про создание, про разрушение, то точно так же он может проявляться и с точки зрения мира. То есть есть точки, где созидания очень много, есть точки, где разрушения очень много. Но рано или поздно проходит время, и одно заменяется другим. Но одно дело, оно заменяется естественным образом и проявляется именно через осознанность, через любовь. Или это проявляется через отсутствие осознанности, через невежество. И тогда оно начинает проявляться как раз-таки с точки зрения зла, с точки зрения такого негатива. Если сравнивать с градиентом эти два понятия, то здесь можно сказать, что градиент — это как форма многовариантности, где проявляется визуально одна и вторая сторона, и все то, что между ними, оно бесконечно. То есть всегда можно раскладывать на более и более мелкие части. Точно через такую же многовариантность может проявляться эти два понятия и создание и разрушение. Другими словами, у нас всегда есть места, где созидание больше. Есть точно такие же места, где больше разрушения. Есть такие места, где созидание больше, и оно проявляется через, условно говоря, осознанность. А есть точно такой же вариант, где оно проявляется через отсутствие осознанности. И те же самые процессы протекают через разрушение. То есть есть места, где разрушение проявляется через осознанность, через любовь, а есть места, где вот это же разрушение проявляется как раз-таки через отсутствие осознанности и отсутствие любви. Но когда наша душа получает все эти опыты, о которых я говорил, о опытах создания, проявляемых через плюс и минус, о опытах разрушения, проявляемых через такой же плюс и минус, то она имеет возможность сравнения одного с другим, и отталкиваясь от этого, она способна осознать, куда же она хочет идти для того, чтобы проявляться с точки зрения вот этой любви и осознанности. Также эти два понятия можно рассмотреть через соотношение. То есть, можно сказать, а сколько же необходимо одной и второй части для того, чтобы осознать Душе? Но на самом деле, если мы говорим о нашем мире и о многовариантности, в которой есть абсолютно вот все перспективы, то можно сказать, что и одного, и второго ровно 50 на 50. Другими словами, когда я говорю, что одного без второго быть не может, то это значит, что для того, чтобы появилась... Создание необходимо, чтобы ничего не было. И наоборот для того чтобы что-то разрушить, необходимо, чтобы уже что-то было. И когда мы говорим о созидании, о создании, то здесь подразумевается, что более маленькие частицы они соединяются. И получается нечто большее. Когда же мы говорим о разрушении, то это наоборот. То, что может поделиться на более маленькие частицы – оно делится. Но если говорить о мироздании, о той энергии, о той материи, которая есть в нашем космосе, в нашем мире, то здесь можно сказать, что ничего не исчезает. Оно просто переходит в другой вид или энергии, или в другой вид формы, но по-настоящему не исчезает никогда. И поэтому и создание, и разрушение можно сравнить со ступеньками. То есть создание, получается, это поднятие по ступенькам, а разрушение — это спускание со ступенек. То есть тогда, когда ты спускаешься там, где ты уже был. И подобная цикличность для души является возможностью сравнивать и не забывать то, что она уже знала, ценить это и идти к чему-то лучшему. То есть повышать ту верхнюю точку, в которой ты уже был ранее. И получается, что этот процесс он позволяет расти не только отдельной клеточке, а всему организму в целом. Еще если говорить про созидание и разрушение, то два этих процесса некоторые люди сравнивают с Раем и Адом. То есть они говорят, что в Раю это уже полное создание всего того лучшего, что может быть, а Ад это то самое злосчастное место, куда не хочется никому попадать, потому что там все приводит к разрушению, к всему тому, что является негативом. На самом деле, вот даже если рассматривать библейскую историю о том, как Адам съел яблоко, то это произошло, потому что Адам, он не осознавал того, что будет тогда, когда он съест и куда он попадет. То есть, что за этим последует? Если мы не осознаем чего-то, то мы этот опыт обязательно получаем. То есть, он является для нас самым необходимым. И этот процесс позволяет душе или человеку вспомнить или узнать нечто новое, то, что он ранее не знал. Это значит, что это именно и необходимо, и является для него ну с точки зрения человеческого восприятия плюсом. Ну вот, друзья, и все. Хочу напоследок пожелать вам, чтобы мы поднимали свой уровень осознанности и проявляли ее неважно в каком процессе. Если мы говорим про создание, то пусть мы создавать будем только самые лучшие варианты, которые являются необходимыми для каждого из нас. И наоборот, если мы касаемся разрушения, то мы будем разрушать лишь то, что не потребно, то, что не работает и то, что не является благостным для каждого из нас. Если у вас какие-то вопросы появились и вы являетесь членом клуба, то в субботу мы разберем с вами все вопросы. Если же вы вдруг еще не знаете о клубе или наоборот хотите в него попасть, то читайте в описании к этому ролику, там есть вся информация. Ну а пока еще с вами прощаюсь. Счастливо!